Держи, охапку снега получаешь, Как теплых хочется лучей, так все устали от мороза, Все сбудется до да мелочей, теплее оденься, вытри слезы.